Итак, всем привет, с вами канал МастерПро, и сегодня мы поговорим об договоре страхования, то есть обязательно автогражданская страховка для всех автомобилистов. В чем она заключается, в чем проблема ее заключения на данный момент, на 2021 год, и с чем вы можете столкнуться, если вдруг соберетесь страховать автомобиль в этом году. Поехали. Ну и начнем мы, естественно, с моей проблемой, с которой я столкнулся только в этом году, так как в, по, в, прошлых, в прошлых годах, уже с 2012 -го года, по поводу страхования у меня никогда проблем не возникало. Это Что это значит? То есть, придя в любую страховую компанию, в любой офис, вы спокойно могли оформить страховку без всяких заморочек, то есть не было никаких там проблем, там, отказов или, или еще чего-то. С этого года, начиная буквально с 2021 года, я столкнулся с такой проблемой, можно сказать. А какая это проблема? Вы не можете застраховать ни в одном отделении страхования вашу машину. Ты меня понял! С чем вы можете столкнуться? А проблема вся в том, что сейчас страховка оформляется в основном в электронном виде. Да-да, даже если вы... Пошли каким-то чудесным образом в какой-то там офис Липовый, так называемый. Почему Липовый? Отвечу. Дело в том, что сейчас вот на... У нас на... Проспект, по проспекту Победа 75, так называемый магазин Луч. Там давно существовал, когда когда-то сосуществовал офис компании Росгострах. Сейчас этих офисов в компании по городу вообще нет. По словам дилеров, которые сейчас вот занимаются вот этой страховкой, то есть в липовых офисах сидят, занимаются, говорят, что сейчас очень много отказов приходит именно по страхованию, то есть э, не каждого человека согласны, не, каждую, не каждый автомобиль, не каждого автовладельца готовы застраховать автомобиль, почему э, все время отказывают и типа офисы закрываются. Я, если честно, с этим не согласен, я считаю то, что вполне возможно просто офисы по ределе в Хапаровском крае не существуют, но в Комсомольске их очень мало. Ну и продолжим. Почему в липовых офисах? Потому что эти офисы, это по факту не прямой офис компании, например, такие как ВСК. Например, если возьмем компанию ВСК, у нее офис находится на Ленина 39. Это буквально за нашим Сингапуром находится дальше, пройдя по улице Васянина. Я столкнулся с такой проблемой, что я не мог застраховать свой автомобиль ни в, одном, ни в одном ни в одной страховой компании. С чем я столкнулся? Так как я автомобиль страховал буквально уже практически с начала, с 13-го года да, первый год я застраховал его в страхи, второй год я страховку оформлял через компанию ВСК и с 13 -го года по 20 буквально даже по 21 все страховки на обе свои но обе свои машины я оформлял всегда в компании ВСК. И столкнулся с такой проблемой, что компания ВСК отказалась страховать мой автомобиль. Да что ты, черт побери, такое несешь? Да-да, просто-напросто отказалась. Не знаю почему, вполне возможно, это какой-то косяк. Но я, вполне возможно, я, конечно, разобрался, в чем эта проблема. А проблема в том, что сейчас... Страховые, страховые компании оформляют все страховки, вполне возможно, но ну, я столкнулся с этим, через официальный сайт Российских Союз автострах... Автостраховщиков. Даже выговори сложно. Так вот, существует сейчас специальный сайт, через который вы можете спокойно оформить электронный полис ОСАГО. С чем вы столкнетесь? Я пробовал подавать заявление на оформление страхового полиса непосредственно на ихнем сайте. То есть пошел, я написал в компании, на компании ВСК, да, попытался оформить электронный полис ОСАГО. Там постоянно выскакивала какая-то ошибка, несоответствие данных, РСА или чего-то там. Ну, короче, обратитесь в офис. Обратился в офис, мне сказали, что необходимо писать заявление для того, чтобы застраховать свой автомобиль. Думаю, ладно, черт с ним. не хотя страховать, не буду. Заявление писать какие-то бумажные, что-то там предоставлять я не собирался, поэтому я, естественно, пошел в другой офис. Пошел в другой офис компании, какой компании? Сбер, да. Вот это та самая реклама, которая все время крутится, Запас, застрахуй свой автомобиль со скидкой 30%, у меня опять пришел отказ. Что случилось, хреново поймет, но я никак не смог застраховать свой автомобиль никаким образом и никак я не смог это сделать. Потому что даже придя в офис, буквально сидит девушка, да, которая пытается все заполнять все данные, пытается все это заполнить, но ничего у нее не выходит, не знаю почему. С чем это связано, не ясно, вообще непонятно. Попытался через электронную, прям буквально на сайте Росгостраха попытался застраховаться. Там, э, постоя, там тоже, в принципе, то же самое, как и в ВСК, вылазит ошибка, то, что какая-то там ошибка, что за ошибка ни черта не понятно. И я, в принципе, это дело решил, думал замять, думал ладно, черт с ним, думаю, потянем. Пошел я так самый в дилерский офис, вот этот самый Липовый, который там оформляют страховки, как, как посредники. То есть посредники, которые сидят и оформляют вам страховку, по любыми путями, лишь бы как бы сделать. Закидывают всякие допы, там всякую херню туда накидают, ценник подлетает буквально до 6-7 тысяч и вы думаете, ебте мать, покупать мне ту страховку или нет. А дело в том, что сейчас существует сайт Российских Союз Автостраховщиков. Там существует у них база данных, даже именно вся база именно по вам, то есть как вы ездили, сколько у вас там коэффициент так называемой аварии, там и что то такое, короче. И выходит из этого коэффициента выходит вся основная ставка ваш, на ваш полис. И если, соответственно, у вас аварии много, то есть и вы получается у вас коэффициент, не знаю, там падает, поднимается, но в эту я тему не углублялся, но суть в том, что этот коэффициент напрямую зависит от, вашего, от ваших аварии. Получается, если у вас там коэффициент выше, ниже, короче, у меня, вот, например, коэффициент 0,7 и выходит то, что мне выделяется скидка 30% на любой поле сосага. Тем самым. Полис у меня должен обходить никак не 7000, там 6900, которые мне насчитали в дилерском центре. А полис мне обошелся намного дешевле, чем... Ну, как намного дешевле? По сравнению с тем, что мне нарисовали? Да. Короче, он обошелся намного дешевле, чем... Чем, если бы я оформлял его через дилерский офис. И так как я в одном дилерском центре оформил... Не оформил, а подал заявление, да, там, на оформление. Мне на, в одном насчитали 6900. И в, в липовом офисе Розгустраха, которого сейчас там не существует, там сейчас сидят дилеры, тоже оформляли страховки. Там мне нарисовали 800. То есть как бы накидали там, конечно, нормально мне. Я считаю очень много. И получается, короче, так, что я был вообще в шоке. Залез на этот сайт RCA. И начал оформлять через этот сайт страховку. Если получится, ссылку на данный сайт, на Союз автостарци... российский союз автостраховщиков, автостар... я вам на сайт РСА скину в описании. Если не получится, просто оставлю именно сам майл, на куда можно будет перейти. Так, суть в чем? Через нее этот сайт РЦ автоматически вас перекидывает на всех страховщиков. То есть вы выбираете, все прописываете, у них там есть анкеты электронные, вы заполняете, и вас автоматом просто перекидывают на страховщиков, и там вы уже выбираете, где вы будете оформлять страховку. То есть, в принципе, это не сравниру. Почему не сравниру? Там совсем другая схема, и работает совсем все по-другому. Но схема похожая. Позвонил я в этот сайт RSA, то есть я, прежде чем значит, начать оформлять, у меня проблемы случились. Я, конечно, залез на это сравниру, но ничего мне он не дал. Ни одна, там что-то там все, отказ, отказ, отказ. И Сравниру просто, гранапросто, ни в коем случае не используйте. Потому что даже в горячей линии RSA мне сказали, ни в коем случае не используйте. Э, да, сторонние сайты всякие там, сравни там, банки.ру, туда-сюда, ни в коем случае не используйте данные посторонние сайты, так как они не знают, как они работают. Если вы решили оформить именно страховой полис РСА, ой, страховой полис ОСАГО, мне порекомендовали оформить его напрямую. Так вот, захожу я на этот сайт RSA, заполняю анкету, перебрасывает меня на страховщиков, и я выбрал страхование ОСАГА от Альфа-банка, то есть альфа-страхование. И получается, что я застраховал свой автомобиль за сумму 5369 рублей 0,2 копейки. То есть вот такой вот водополис вышел, это без допов. То есть у меня со скидкой 30% вышло именно в такую сумму. Что конкретно я хочу вам рассказать. Так это то, что вполне возможно с 2021 года сейчас все страховки проходят напрямую через сайт РСА. Вполне возможно так, потому что я попытался в офисах оформить, там пытался оформить. Пришел к дилерам, этим отказывают, другим отказывают. То есть получается сейчас старается все это сделать через государственный сайт, то есть, чтобы минимизировать, грубо говоря, лишние затраты для людей. То есть все люди хотят сэкономить, естественно, никому не выгодно в этом плане но если конечно это действительно сделали непосредственно для нас для автомобилистов то спасибо конечно нашему правительству но если это не так что-то там замутить решили, да, конечно, очень даже удобно, если честно, я просто офонарел. Единственное, что меня смутило, так это то, что я не смог конкретно в базе данных именно на, найти прям лично свою модель автомобиля, пришлось выбрать ближайший подходящий там погоду, по комплектации, там, ну, честно замудрировал. У меня получается на моей машине Toyota Karina 2. То есть это не дизельная версия, на которой я катался до этого, и сколько я роликов уже про нее снимал. Это Toyota карина 2, это кузов коронный ат 171 то есть зубатка так называемая в народе. То есть ролики я уже успел снять, кому интересно, оставлю ссылки в описании про то, как я поменял помпу, ГРМ и так далее. То есть не будем зацикливаться на этом, и суть в том, что сейчас... Я столкнулся с этой вещью, то, что застраховать автомобиль мне получилось только так. И не иначе. Но единственное, что, конечно, не сопоставление. Почему там не оказалось именно мои, моего автомобиля. Там написано, должно быть там что-то 73 киловатта и 100 лошадиных сил. Там я нашел только 95 лошадиных сил те же самые 74 киловатта. Чё, к чему я не понимаю. Но суть в том, что у меня удалось при максимально приблизи, приблизительно найти седан, каких-то годов, таких-то это, то есть максимально приближенно я выбрал. И меня автоматически перебросил на сайт Альфа банка. То есть я через альфа страхование спокойно оформил себе вот такой полис ОСАГО. То есть все прекрасно, сзади вот перемечание есть и это. Полис приходит в электронном виде. Вы получаете его на свой e-mail, который оставляете там, и потом просто идете и распечатываете. 15 рублей, и у вас своя страховка уже на руках. Единственный еще момент. Вы можете столкнуться с такой вещью, что там указана дата. Вот именно дата, мозги парит. Приходится дату ставить не ту, которая там указана. Я 11 числа оформлял, а договор ОСАГО должен работать там что-то не раньше, чем через 5 дней. А стоял на 15 число я исправил на 16 то есть 11 числа я оформляю и исправляю на 16 число то есть через пять дней моя страховка начинает действовать раньше сейчас ни хрена не работает поэтому ничего не пытайтесь в этом плане если вы страховку оформляете в электронном виде добавляйте плюс к своему дню 5 дней и ставьте только такую цифру и только тогда у вас вполне возможно пройдет вся страховка но напрямую на сайтах. Эта тема у меня не сработала. Почему не сработала? Хрен поймешь. Там все ставится, как-то вообще не понять. И вообще все, как-то не знаю. Скорее всего база данных у них вообще разная. Потому что я не понимаю, как вообще это работает. На сайте ВСК там своя схема. Там написано, что с базы данных RCA, вот там вообще 101 лошадиная сила. Залазишь на сайт RSA, там ни одной 101 лошадиной силы нету, там есть 95 и 128 лошадок, и то это на другую, это Карина Е, то есть, непонятно ни хрена. И вот такая вот схема, я разобрался с ней, конечно, я помучился, я, блин, пытался застраховать свой автомобиль, буквально, блин, месяц, это был полная жопа, я даже вообще столкнулся с полной задницей, я так и не понял, почему так. Но, чтобы вы знали, чтобы вы действительно не терялись, ссылку я постараюсь оставить на... Российский союз автостраховщиков, все, вы говорите его тяжело. На сайт RSA я оставлю в описании, и чтобы вы знали, не посторонним сайтам не лазите. Там какое-то название этого сайта не просто называется тройной wrsa.ru, там су ни хрена подобного. Там сайт называется как-то автоинс.рф или .su что-то такое. То есть, ну, имейте в виду, я оставлю ссылку, или просто вы можете зайти в Википедию и там найти эту тему. Там автоматом сразу вы можете по ссылке перейти на этот сайт RSA, то есть там сразу обложка вылазит и написано RSA и флаг российский, значок. То есть, имейте в виду посторонним сайтам старайтесь не лазить и никаких сравнированных, вы не пытайтесь оформить ЗАГО. За сайт, заходите на сайт, за сайт, ой, заговариваюсь. Заходите на сайт РСА и уже через нее напрямую оформляйте свой полис ОСАГО и будет вам счастье. И, кстати, да, сейчас вот хорошо, то, что с августа месяца вы можете оформить свою страховку без техосмотра. Единственная, говорят, проблема, что если, короче, попадете в каким-то чудесным образом в аварию, вам, вам накидают 2000 рублей за отсутствие пройденного техосмотра. Вот такая вот жопа. Ну, только вот с этой можно столкнуться, но во всяком случае и говорят еще, вы можете страховку, вам могут отказать в страховой в страховке, если техосмотр не пройден. Ну хотя, если честно, это в этом очень сомневаюсь, что эти вам вообще могут отказать. Ну если у кого-то более интересная информация, более подробно можете оставить комментарии. С этим я еще не до конца разобрался, но то, что я разобрался, это в том, то, что вы можете спокойно оформить себе полис через сайт РСА напрямую. И это вам со всеми бонусами все выйдет, все прекрасно, все шикарно. Не нужно идти каким-то левым дилером, не нужно идти куда-то там, какие-то там офисы левые, на которых вам насчитают по 8, 10, 11 тысяч. Надеюсь, информация была кому-то полезной. Но мне она точно полезна была, потому что я, если честно, замучился лазить. Поставьте классы, подпишись на канал, ну и поделись этим видео с друзьями, если действительно у тебя друг столкнулся с такой жопой, что он не может просто застраховать свою тачку без техосмотра, потому что техосмотра по факту его никто не требует. Он сейчас нахрен никому не сдался. Страховка сейчас это обязательное дело. И я, если честно, тоже не понимаю. Машина на ходу, машина нормальная, машина ездит, ты на ней работаешь, у тебя грубо говоря нужны тебе эта тачка нужна под жопой. И не ждать там, например, у тебя там трещинка на лобовом стекле, и ты не можешь блять застраховать свою машину без техосмотра. Хорошо, что эту страховку просто-напросто отделили от техосмотра. Техосмотр есть, техосмотр. Если, конечно, машина была, блядь, не, ну, по экспертизе увидишь, что у тебя в неисправном состоянии, и только из-за этого ты попал в аварию, то да, я согласен, вы можете там хоть закидать его камнями, емое, но если у него машина на нормальном ходу, и это ни в коем случае не повлияло на аварию, там, да, на какой-то случай, то как она может вообще... Причем тут тихосмотр? Чем он может помочь тебе, ебти, -те, если ты попал в аварию? Ну все, на этом видео я заканчиваю. Спасибо за просмотр, всем спасибо и всем пока.